Это акция «Посади свое дерево. А вот пока собирается. спасибо, что, что вы присоединились к нашей акции. Сейчас Валентина Аркадьевна озвучит места посадки. Мы распределимся и пойдем, собственно, сажать деревья. Ну, наверное, все знают, что проходит акция в Подмосковье. Посади дерево, свое дерево, да? И я вижу, что все-таки все, все пришли пироговцы? Да. Какие да. умные, какие вы молодцы. Так что мы тоже свой вклад вложим в эту акцию. Вот. И сегодня у нас задача посадить тысячу, тысячу, почти тысячу кустарников и 30 деревьев. У нас 5 точек. Вот итог работы нашей в сквере рядом с музыкальной школой. Сейчас покажу все полностью. Именно в этом месте работала та часть зеленстроя, в которой так скажем, который я прикололся. Это первая сторона медалей. Тут у нас сбоку рынок небольшой, стоянка. Так. Теперь... Чего? Теперь вот мы посадили кустики. Вот такие.